Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll all have a treat. Sevivon to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning bright. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. И, надеюсь, вас не очень, так сказать, удивила заставка, которая прозвучала, поскольку продолжаем праздновать Хануку. Здравствуйте, Игорь. Да, добрый день, Сергей добрый день уважаемые радиослушатели итак в эфире очередной выпуск радиоблога ну для начала я хотел бы напомнить вам о том что не все еще наши слушатели я так подозреваю получают рассылку от нашей медиагруппы от континент медиагрупп а именно рассылку нашей интернет-газеты которая выходит семь дней в неделю а рассылаем мы ее пять раз в неделю по будним дням чтобы дать на уикенд вам прийти в себя а потом опять рассылать так вот э, просьба сделать это почему потому что всякий раз вы обнаружите там замечательные материалы наших э, авторов назову только нескольких может из них игорь гиндлер э, григорий гуревич михаил Герштейн, елена пригова и так далее и так далее вот сегодняшние рассылки был очень интересный на мой взгляд материал еще одного нашего автора Джека Нейхаузена. То есть просьба, подписывайтесь, будете получать, будете знать все новости и знакомиться с прекрасными материалами наших ведущих публицистов. Ну а сегодня на нашем, так сказать, на наш огонек в этот, в этот праздничные дни, когда мы празднуем Хануку, когда мы в преддверии Рождества. К нам пришел очень интересный гость. Сейчас я его вам представлю. Зовут его Юрий Тувин. Ну, это человек, который очень много лет живет в Америке. Половину жизни он прожил в России, половину вот уже в Америке. А российская жизнь, советская, я бы сказал, еще закончилась тем, что, что его очень убедительно попросили покинуть ту страну. Вот. И что он и сделал... Я думаю, даже не без удовольствия. А потом он приехал в Америку и, и также был достаточно активным всегда всю свою жизнь. Но он вообще инженер по образованию, не только занимается общественной работой, и он много работал по своей специальности. Но что, что характерно, из Америки его, слава богу, никто не попросил уехать, потому что, потому что до какой-то какой поры здесь еще все-таки свобода слова существовала и существует. Ну а о, о, о том, что наш собеседник, сегодняшний мой собеседник, человек активный, неравнодушный, очень в свое время очень много выступавший по радио, в том числе англоязычному, он, как один из фактов, я уже согласовал, уж простит он меня, но тем не менее, был такой факт в его биографии, когда он вышел с советским флагом, но не с тем, чтобы гордо пронести его по улицам Бостона, а с тем, чтобы жечь его. Именно так, Именно так, потому что началась вот эта безумная вот эта кровавая ненужная война в Афганистане и вот так был протест выражен. Ну, ну понимаете, жечь советский флаг и американский, мы знаем, в чем тут разница. Так вот, Юрий, во-первых, добрый день. Добрый день. Вот, а во-вторых, вот все-таки, как вы относитесь к людям, которые жгут американские флаги, гражданам Америки? Ну, что, дурак Дураков не, не жнут, не сеют, они сами родятся, как, как говорил моя нянь клане. Ну, ну, что с ними сделать? Ну, ну, ну мудрость, мудрость ограничена, а глупость не имеет границ. Ну, ну что, сумасшедшие люди живут в стране, которая им дала некоторым, даже дала миллионные состояния. И жгут, потому что не нравятся. Хотят, вот как ни странно, да, вот в Америке, в общем-то, флагмане, да, капиталистического мира, скажем так. Это интересная формула такая была еще с тех времен, как вы помните. Вдруг очень многие захотели социализма. Как что вы думаете нас еще? Ну что, ну опять же... А, а... Они не знают, что такое социализм. Им просто хочется, чтобы было хорошо. Вот здесь им плохо. И, к сожалению, их никто не просит покинуть эту страну. И не дают им такие намеки, что если не, не покинешь, то поедешь в другом направлении. Что можно сказать? Глупость. Глупость. Глупость... Только ну, ли глупость? Как сказать? Ведь, ведь и... те, кто руководит этим процессом, они далеко не, не бедные люди, как вы понимаете. И им э, не чуждо все прекрасное, в том числе и материального свойства. Я, я не знаю, Игорь. Это, понимаете, как вот Америка была Зачалась. В Америке была... Америка основана была... И Америка основана на протестантском Protestant Work Ethics. И в, и в первые годы, в первый век, может быть, Америки, это была страна честных людей, которые молились Богу. Были честными, и они работали. Вот у меня был такой случай. Сестра моя сломала ложку, такую дорогую ложку, там слоновая кость была, чего-то еще, сломала. Она говорит, Юрка, почини. Ну как ее чинить? понимаешь, нельзя. Там надо было. Я, я работал в компании, пришел, у меня там были приятели, работяги, Пришел к ним, говорю, Артурочек, вот почини мне это. О, Вальц. Слушай, вот я, я тебе сделаю. Но не сейчас. Вот кончится работа, я останусь, после работы я тебе сделаю. И это меня поразило, потому что вот на моем почтовом ящике 1546, ведь пол ящика работала на себя и на друзей. Просто что? то, во-первых, когда глушили радиостанции западные, все делали себе приставки к приемникам, чтобы принимать на более коротких волнах. Потом появились автомобили у некоторых. Для, для автомобилей надо было что-то делать. Вся компания работала, без почтовый ящика, работал на своих. В Америке это было, чтобы он в рабочее время что-то сделал, это, это неслыханно. Он остался после работы и сделал. Вот теперь, теперь Америка другая. Теперь Америка другая. И ведь эта протестантская этика, она ведь не, не, не ограничивалась только рабочими. Ведь и банкиры, очевидно, да, я так думаю, и банкиры, и заводчики, и все, работали честно. Вот с, с течением времени эта это этика стала исчезать. И вот теперь сколько было в последние годы судебных процессов против коррупции в банках, в компаниях, бог знает еще где. Это, и, и я боюсь, что Америка может закончить свое существование, как мы ее знаем. Я боюсь, что этот процесс гниения, он, он практически неостановим. И вот что сегодня было очень интересным, пришла газета Wall Street Journal и написана из статья «Импичмент и ренессанс». «Импичмент» Замечательно я, я схватился за это дело Вот про, Написал профессор Хоп Ханкинс Из Гарварда mm -hmm. Который 25 лет Вот по его словам Он mm -hmm. работает над книгой И вдруг Вот «Импичмент» так. И, и... А работает он над книгой о ренессансе ага. в Италии в XIV веке. Что происходило в Италии? Ну, плохо, все было плохо. Yeah. Пока? И вот поэт Петрарка yeah. начал, ну, начал обращать на это дело внимание. И, и вот интересно, что когда он, Петрарко, обратил свое внимание, стал выступать и писать, и все, в, Америке, в Италии начался ренессанс. Угу. Потому что этот поэт и остальные люди, которые ему способствовали, они... Они стали разоблачать продажность, коррупцию, жадность правящей верхушки, отсутствие дисциплины, упадок религии. Они стали это разоблачать. И вот этот автор, я думаю, а я читаю и думаю, ну при чем тут, при чем тут импичмент? При чем... Причем, это очень интересно, Ой, очень интересно, что было в Италии. Читаю, читаю, и вдруг он пишет тут дальше, ага. что оказывается Петрарка и остальные, они утверждали, что самое главное для возрождения это хороший характер, вирчуус, Ruler. Mm -hmm. Вирчуслу, ruler. Так. Я говорю своей жене, я говорю, вот видишь, Вирчис рулер, а Трамп я говорю, тоже Вирчес. Да. Она мне говорит, какой же он Вирчес? Я говорю, ну как же, работает бесплатно человек, ведь пошел на такую работу, которую его на этой же работе может можно Инфаркт получать каждый день, каким нападкам, какой травле он подвергается. Ведь, ведь э, демократам эти бизнесмены, миллиардеры 20 к 1 дают демократам, а один только дает Трампу. Вот отношение какое да? среди этих людей. Ну, там, ладно, он миллиардер. Не такой уж он большой миллиардер. Ну, там чего-то у него есть несколько. Работает бесплатно. А мне говорят, а, она мне говорит, а, он будет списывать с налогов. Я говорю, как это? Он будет списывать с налогов, но все равно же он же теряет, он же всю свою зарплату-то отдает ветеранам, ветеран соферам. Вот получается, ну, он грубый Трамп, да? Да. Он, он, да, но ведь он же не для себя это делает. Он же работает, подвергаясь таким страшным нападкам, такой травле, этот импичмент, это же сумасшедший дом. У них же ничего за душой для импичмента нету. Все выдумано и даже плохо выдумано – это не выдерживает никакой критики. И вот интересно, этот профессор испугался в своей статье объяснить, почему Трамп, пред... предтеча ренессансу в Америке, он этого прямо не сказал, но заголовок импичмент и ренессанс. Вот да, такое такое как двоякое впечатление, но вы можете рассказать в том числе не, не только опыт с э, чтения Wall Street Journal, которая тоже, в общем-то, в сомнительную газету превратилась, но так. и, но и э, вот то, что вы рассказывали мне совсем недавно относительно вашего опыта, уж сколько вы печатались, уж сколько вы публиковались и, и на радио выступали и так далее. Ну вот. Это к свободе слова, потому что получается, что для одной стороны эта свобода в неограниченном количестве существует, для другой вроде как нет. Расскажите, да. пожалуйста. Ну вот, наша местная газета Gloucester Daily Times, она, я писал десятка-два, наверное, пис, писем редактору. Этот редактор, он пришел и начал ориентировать газету в самом худшем понимании этого слова в либеральную сторону. Он собирал статьи со всей Америки против консерваторов, против республиканцев, а против Трампа, конечно. В каждом номере газеты была карикатура. Против Трампа. И вот я написал маленькое письмо, в котором процитировал Гебельса. И я смотрю, он его не, не печатает, мое письмо. И я ему отбил, имею. В чем дело, говорю, почему, не печат, почему нет моего письма? Он мне отвечает, что вот надо убрать цитату Гебельса. Я говорю, как-то, как почему? Ну вот надо убрать. А что, а что я процитировал Геббельса? Геббельс сказал в 30-х годах, да? «Дайте мне прессу, и я превращу людей в свиней». Да, известная цитата. И вот, и вот, пожалуйста, я говорю, что слишком близко попадаю к дому, да, <свят> этой цитаты. Вот что самое плохое, что я написал, есть такая организация, Media Research Center. Я им написал письмо и привел все аргументы, все, никакого ответа. Никакого. Это же чистый. Чистая цензура. Yeah. Чистая цензура. Никакого ответа. Я написал второе письмо. Freedom Center. А Freedom Center это кто? Это Дэвид Хоровиц, который был в свое время отъявленным либералом 40 лет тому назад или больше. А теперь он такой консерватор, теперь он, в общем, на правильном пути. Я написал письмо с, с, с уведомлением о вручении. Уведомление это вернулось обратно, он письмо получил. И что? Три недели никакого ответа. То есть вот что происходит в Америке. Вот что это такое? Я знаю. А вообще, вот, ну, учитывая ваш все-таки опыт давний, вы, вы еще застали наверняка все события, связанные с президентом Никсоном, правильно? Потом, потом был импичмент Клинтона, очень памятный и нам, и радиослушателям нашим. Ну и вот, наконец, выродили, пока, пока еще не довыродили, потому что не передали еще в Сенат это все дело, но вот э, палата представителей вот это позорище все изобразила, да? Да. Есть, э, с, ну, назвать это действительно каким-то обвинением в том, что имеющие хоть какую-то почву под, под ногами этих людей нет. То есть, есть мы понимаем, что это абсолютно политическое такое судилище, которое никакой логики даже не подается, я уж не говорю э, о каких-то там вещах, связанные с законодательством нашим. Но теперь вот начались игры, вот, а вы нам гарантируете то, а мы тогда передадим, ну, и так далее. Все об этом уже наслышаны, мы об этом, может, и не будем. Ну, вот, смотрите, учитывая вот, вот про протяженность, да, сколько на вашем уже долгом пути американском. Вот что-либо подобное вы видели когда-нибудь? То, что нет, происходит сейчас? Нет, не видел. Такого вот, не видел. И вот теперь вот у нас есть рубрика, у нас есть фейсбуковская группа, недавно мы ее с друзьями организовали, называется она Америка 2020. Мы, конечно, очень э, э, много и пишем, и, и думаем, и это заботит нас, что произойдет в следующем ноябре. То есть, Понятно наше мнение, суждение о том, что Трамп должен продолжить свою работу, должен победить на этих выборах и так далее. Но, тем не менее, мы понимаем, что другая сторона будет делать все возможное. И самое главное, невозможное, чтобы этого не случилось. С импичментом, конечно, номер у них не пройдет. Но вот, с какими-то другими вещами, возможно. Вот Я так понимаю, что у вас на памяти есть что-то, что когда побеждал тот же Барак Обам. Что делалось? Кто голосовал? Как голосовали? Да, вот, вот Барак... Вот мои близкие люди голосовали за Барак Обаму, Когда они приехали сюда, гораздо позже, когда началась эта перестройка. Угу. И вот так. А кто такой Барак Обама? Мы же про него ничего не знали. Ничего. Ведь никогда никто, никаких школьных друзей, никаких студентов, с которыми он учился, ничего. И потом у него social security номер да. принадлежит к штату Коннектикут. Он да. никогда не жил в штате Коннектикут. Вот выбрали такого человека. Ты знаешь, я, я должен сказать тебе, что... Я первый раз услышал Обаму, когда Керри балансировался в президенты. И он, молодой член Сената, сенатор, выступил с речью. Я обалдел, слушая эту речь, и я сказал своей жене, я говорю, знаешь, это будущий президент Соединенных Штатов Америки. Вот так, да. Вот Но так. вот. Сказал... Так вот... Так вот, кто накаркал, теперь я понимаю. Да? <смех> вот, вот это конечно, да. Ну, хорошо, но он очаровашку, он, он да. складно он черный, он такой излучал доброжелательность. Ну, его избрали первый раз. Ладно, избрали. Ну, второй раз, когда открылись все эти дела с этим, с его религиозным этим наставником, да, этим, да. этим расистом, который проклинал Америку на каждом своем служении. Его избрали второй раз. Ну и что? И он начал объяснять миру, что Америка – это мусульманская страна, что мусульмане были участниками американской революции, потом он, конечно, кланялся в пояс саудовскому королю и так далее, и тому подобное. И, и был самым большим врагом Израиля. И американские евреи, американские евреи, вот это, это загадка природы. Американские евреи против Трампа в основном. Ох, вот. Да, ну об этом мы поговорим, но уже во второй части нашей программы. А пока послушаем важные рекламные объявления и через несколько минут вернемся. Продолжаем нашу программу. Я напомню, телефон в студии 847 5200 В этом сегменте вы можете звонить в студию, задавать вопросы и получать на них ответы. Ну а пока продолжим. А, да, добрый день еще раз. Напоминаю, что сегодня у нас собеседник Юрий Дувим. А, живет он в Бостоне, я это, по-моему, не сказал. Ну Глост... и... А? В Глостере. Глостере. Ну, это близко. Это близко, да. Это близко. Вряд ли Глостер так известен, как Бостон. Но, но вы очень даже я так понимаю постарались поселиться там где наиболее либеральная часть нашего а, находится общество да там в общем-то да. Массачусетс в этом смысле очень славный штат он идет впереди да, его, его называли Народная Республика, республика Массачусетс Народная Республика да. ну, Понятно. То есть, не просто. Я так понимаю, что э, вот э, такое отношение, условно говоря, к, э, к вашему обращению, это не есть нечто необычное в наше время. Но, наверное, лет 20-30 назад это бы считалось ну, не только дурным тоном, но и вообще странной вещью достаточно, наверное. Почему? Ну, потому что все-таки обратная связь с авторами, с читателями и так далее какая-то имелась. И, и мотивировка не печатать то или другое, наверное, несколько иная была, да? Да тогда все... Понимаете, <coughs> вообще я заметил, что гниение Америки пошло с головы. С... с образованных слоев вот я выступал десятки раз вот я не помню я вам говорил или нет значит президент metal bellows corporation сириец рейшеми он решил он был потрясающий американский патриот он, очевидно, почувствовал что-то, понял что-то. Он понял, что образ... хорошо осведомленный, образованный, политически образованный рабочий работает лучше. И он создал такую организацию, Productivity Communication Center. Mm -hmm. Вот, вроде безобидно, да? Productivity, yeah. что там? А я приехал на его фирму, потому что еще плохо говорил по-английски, и мне надо было изготовить одну хитрую деталь для моего проекта. И я с ним разговорился, он, вернее, со мной разговорился. И, и он сказал, что вот давай это самое, мы тебя будем устраивать лекции среди рабочих студентов. Ну, где угодно, кто захочет слушать. И ты им расскажи про Советский Союз. Там у вас социализм был, есть в Советском Союзе, там все хорошо. Они должны знать, значит, как, как люди живут при социализме. И вот я попал в эту струю. И объездил, они меня покупали билет и деньги, и деньги. Платили за гостиницу. Все. И я ничего на этом деле не зарабатывал. Они мне, может, выписывали да, чек на 200 долларов. И мне не, не нужны были деньги. Я работал и получал. И был один, и мне хватало ничего. Все, хватало. И вот я понял, что рабочие, они... Они впитывали эту информацию о Советском Союзе. И я даже на велосипедном заводе в городе Селина, или Селайна, я даже не знаю, как, там была велосипедная фабрика. Они хотели бастовать. Когда я им рассказал про то, про что делается в Советском Союзе, они отменили забастовку. <смех> <смех> есть... они поняли что, они поняли, что <смех> не надо бастовать надо работать и все и это хорошо приехал правильный пропагандист в общем. <смех> да. а, а когда я говорил с профессорами из Кембриджа там, или из других университетов они они нет они возражали они считали, что в Советском Союзе все очень хорошо. То бесплатное образование, бесплатная медицина и так далее. И, ник и, и никто не интересовался, какое это образование какая это, это медицина. Но там все было хорошо. И вот сейчас вот эти прогрессивные либеральные круги, полные намерений хороших, они они поддерживают демократов. И один из 20 миллионеров-миллиардеров поддерживает демократов. Ну вот, Но... ну, у вас есть э, такая сенатор по фамилии Уоррен. Да. Вот, вот, э, хорошо. Во-первых, ее, ну, вся биография построена на чистой воде лжи. Это мы знаем, как она. Чего да. она достигла, благодаря чему она достигла и так далее. Это одна история. Но другая история, вот она представила свое видение медицинской проблемы. так? Вы наверняка знакомились с этими материалами. Вот, вот да. это безумие. И вот буквально несколько дней назад мне попался на одном из эфиров, это был телевизионный эфир, это ну, не то чтобы оппонент, но человек высказывал свою точку зрения, я свою на телевидении. И вот он как раз был сторонник Элизабет Ворон, молодой парень. И вот да? ну, мы были на расстоянии, но хотелось бы взять вот такого за руку, отвести в сторонку и сказать, и спросить, вот, скажи честно, что, что ты там увидел, друг сердечный? они а лучше ли тебе так активней жить, работать и добра наживать, как говорится, и ума тоже. Ну, это же известно, понимаешь, благими намерениями вымощена дорога в ад. Да, это все. Конечно, хорошо, чтобы медицинская, медицинская помощь была бесплатной. Это очень хорошо. И очень хорошо чтобы учиться можно было бесплатно. Mm -hmm. И они при этом никто не задается вопроса. Да, же хорошо сказал, что социализм кончается, когда у, у, у людей, которые его субсидируют, кончаются деньги. Yeah. Yeah. Yeah. Это, это неизбежно. Это, это в природе человеческой стараться все получить на халяву. Но надо же понимать, что... Общество не может позволить себе халявы всем. А, а кто будет делать? Откуда? Что? Чего? Кто будет платить врачам? Государство? А государство – это что? Это бюрократия. И вот самый страшный враг прогрессу человеческому – это бюрократический аппарат. Бюрократический аппарат ⁇ это, это живой организм, который старается работать не как какой-нибудь частный предприниматель, который вкалывает почем зря круглые сутки. Бюрократия работает с 9 до 5. Если перед бюрократией ставится какая-то новая проблема, что делает бюрократ? Он говорит, новая проблема. Мне нужен новый офис, новое отделение, и туда нужно поставить люди. Вот мы сейчас, вот мы сейчас организуем специальный офис для, для этой проблемы, наберем штаб, и они будут решать. Вот, вот так бюрократия растет, потому что это живой организм, который расширяется, совершенствуется. Поэтому да, все, вот... все, все, все благие намерения о бесплатном образовании, бесплатной медицинской помощи, все упираются в то, что бюрократия будет расти, и в конце концов страна загнивает. Ну да, ну, я, я думаю, что э, такие персонажи, как Уоррен, как Берни Сандерс и же с ними, они как раз и мечтают, наверное, о другой Америке, такой большой Венесуэле, я бы сказал, да? Которая да. непонятно только кем и чем они себя видят в такой стране. Я, Но ну, на самом деле я понимаю, они вот такого рода люди, они как раз-то видят себя по водырями. То есть они, они... от них заберут, другим дадут. И вот именно вот эта рука... Дающие, она будет как бы, ну, предположительно, народ должен лобызать эту руку, всячески ее лелеять, холить и так далее, да, и служить ей верно, и, естественно, молчаливо получать все вот эти дары, ну, не природы, а дары вот той бюрократии и вот тех, тех социалистов, которые могут стоять, так сказать, на распределителе, но с тем, чтобы опыт, с другой стороны, тот же Берни, это вот, вот представьте, я себе трудно, вот в голове удерживается такое, что вот человек свое свадебное путешествие делал, то есть отправляясь путешествовать в Советский Союз, да? То есть... Вот явно уже же какое-то отклонение от такой нормы уже было в то время. Ну, а чего? Он очень хорошо съездил. Ему там организовали по Темпскую деревню. Ну, а это понятно. И, ну, наступил. и он вернулся. О, как хорошо. Ну, что там? Ну что ему организовали, это понятно. Но дело в том, что вот такого рода мечтатели, они как в общем-то небезопасны, потому что эм, когда к ним попадает реальная власть, получается, что даже тот же Обама, упомянутый нами сегодня на их фоне, кажется уж чуть ли не консерватором. Да, вот так оно и есть. Вот. Меня интересует другое. Вот, По здравости рассуждений никто из них в принципе, даже выйдя на финишную прямую и, и выйдя на, так сказать, уже в открытую схватку с Трампом, вроде как не видно таких каких-либо реальных шансов, чтобы чем-то -чем кто-то из них мог взять. Но думаете ли вы, что таковое произойдет? Или все-таки как черти из табакерки кто-то еще выскочит от демократов в следующем? Ну, вот. Во-первых, там Блумберг появился. Ну, я не знаю, Америка, наверное, еще не готова еврея сделать президентом. Я не думаю, что даже его еврейство, Америка, скорее всего, его всех денег, даже если он их выставит, оно не так сработает, он, он фигура, которая просто мало знакомая скажем так и даже в да. Нью-Йорке как ни странно не сильно уважаемая он же очень странный человек ведь он в Нью-Йорке разрешил полиции этот самый фриск инсерч да. Да? Да, да, да а теперь она говорит что извиняется за это что это был расизм да, что... при, при том, что это сильно помогло в борьбе с преступностью. Да, да очень аселит. сильно. Очень. Но теперь, теперь же э, под напором всевозможных организаций, которые любят интересные головные уборы и так далее, они теперь принимают совсем другие и решения раз, и какие-то вещи, которые можно было хотя бы в прежние времена, я уж не говорю, Заниматься запретами или наоборот, ну хотя бы обсуждать. Сейчас это карается, ну, едва ли, ладно, еще за это руки-ноги не, не, не рубят и на шафот не отправляют. Но моральный шафот как раз таки существует, потому что за высказывание там какой-нибудь 20-летней давности кое-кто уже и работы лишается. Да. Вот. да. Но могли бы себе вы представить, вот опять же, оборачиваясь назад, что таковое произойдет в этой стране, если честно. Вот все зависит от того, получит ли Трамп второй срок или нет. Вот это, это самый... О, вот смотрите, хорошо. Давайте по, вот так по, попробуем ну, заняться. Не, не маговать, конечно, но, тем не менее... Вот предположениями, хорошо, получил Трамп второй срок, замечательно, мы, ра мы рады, мы то, что, что мы хотели, то получили, кто-то бьет себя головой о стенку от, от такого внутреннего диссонанса, льет слезы и прочее, прочее, прочее, но ведь второй срок будет абсолютным повторением, наверное, первого, когда... Что не день, то будут вопросы импичмента, вопросы еще всевозможных противодействий любому его решению, будь то строительство стены, будь то какие-то вещи, связанные и с нелегалами, и с экономикой, и с чем угодно. И хорошо, проходит еще 4 года трамповских, а дальше? А дальше, дальше... Все зависит от того, поумнеет американский народ или нет. Или нет. А, или вот, нет. Вот знаете, а вот знаете, Юрий, меня вот волнует такая вещь. Оппонентов своих мы знаем и часто, в общем-то, приводим какие-то примеры из их деятельности, высказываний и так далее. Тут как бы все очевидно. Но вот та Америка, которая я поддержала президента. Те американцы, которые собирают многотысячные, в общем-то, я бы сказал, толпы, да, когда он приезжает в тот или иной город проводить ралли очередной. То есть, в отличие от полупустых там с Байденом или с кем еще. Это публика, которая занята, да, они заняты конкретной вещью. Они живут, они работают, они создают какие-то материальные ценности и так далее. Но они неактивны, про них нельзя сказать, что это люди политически активные, политически зрелые. Почему? Потому что они могут сидеть где-нибудь в барах вечером, пить пиво, рассуждать. Да, он рыжий хороший мужик, вот так и надо. Ну, вот, да, вот, вот это и ключевой вопрос. Потому что в Америке народ... Образовательная система Америки создала потребителя. Вы знаете, что есть такой предмет Сибикс, да? Ну, это как обществоведение, что-то mm -hmm. в этом ходе, да? И я смотрел, исследовал этот вопрос. Этот предмет не преподается по всей Америке. Несколько штатов его не, да, не преподают в школе. Более того, уделяется на этот предмет только получебного года или в некоторых случаях весь учебный год. Что это такой предмет? Надо же воспитывать народ. Народ надо воспитывать и объяснять им, что такое гражданские добродетели, что такое обязанности гражданина. Надо людям показывать, почему эта страна выросла в мировую державу, в лидера в экономике, в медицине. Этого же не делается. Это... Сводится к короткому там эпсу, истории, э, вот, истории черных женщин в Америке и все такое mm -hmm. и прочее. Вот образовательная система не настроена на гражданственность. В результате мы имеем потребителей, которые живут очень Неплохо. Вот при Трампе заработки пошли вверх. Заработки пошли вверх. Как? Кто-нибудь в открытую, кроме нескольких статей, об этом говорит, об этом это обсуждается? Нет. Народ не осведомлен. Понимаешь, народ не осведомлен. Не-не-не, народ, э, хорошо, народ не осведомлен, но тем не менее, вот даже статистика, мы уже не раз об этом говорили, даже среди чернокожих граждан уже более 30% высказываются в пользу Трампа. То есть это немыслимо было еще три года назад, тем да. более, когда с каждого тельящика звучит только одно, что он расист, сексист, ну и так далее. Все, все, все, все, все звания заслуженные он имеет. то есть, и, и, и тем не менее, а почему? Потому что люди, да, что-то получив, что-то увидев, перспективы и так далее, кто-то на своем собственном примере задумался и пошел. Но, даже если они кто-то понимают, даже при всех этих образовательных сумасшествиях, потому что во-первых, переписывают историю, мы знаем, там совершенно уже, уже отцы-основатели тоже понятно, что они вот-вот и уже превратятся в изгоев, потому что у кого-то рабы были, у кого-то еще что-то было не так по жизни, и поэтому у них и цитаты можно найти, которые сегодня можно, за которые там очень сильно получить, как говорится, на орехе. Вот. И получается такая вещь, что люди, даже понимающие они сидят у себя, я говорю, в баре, ну, на диване, неважно где. И тихо себе слушают. Ну, говорят, ну ладно, может быть, они пойдут, да, голосовать. Они, может, пойдут, может, не пойдут. Может, веруя, что так и так он победит. Может, скажут, а зачем нам подниматься, куда-то идти и так далее. Все будет и так хорошо. Но самое интересное, другая сторона может при этом взять автобусы, как... Да, а, вот с автобусами, вот это вот, я да. хотел это рассказать, забыл. У меня приятель был, Гриш Перловский, из Москвы. Но ну, в Москве я его не знал. Здесь мы с ним познакомились. Он мне рассказывал историю. Его сын работал в компании, которая давала на прокат автобусы. И вот эта автобусная компания в один прекрасный день получила распоряжение президента Обамы выделить автобусы, целую флотилию автобусов для переброски этих нелегалов от границы в Центр Америки, раз, раз, развозить их по разным городам и весям, по разным штатам. Вот что было в Америке. Вот при Обаме. Развозить для чего? Развозить, да, вот развозить, а там они будут устраиваться, будут работать или не будут да. работать. Ну в общем развозить. А дальше? Да. И, а, и дальше? Плюс, а плюс, как эти люди по попадают на участки? Ну это голосование. Да, полно уже, даже не только, что потому что избирательные списки устарели, они не, регулярно не проверяются, и, это, и эти выборы во многих местах превратились просто в какой-то фарс, в обман. Ну вот, вот, вот меня волнует а, пассивность, пассивность, а б, возможность элементарных фальсификаций, потому что если видят, что в честной борьбе победить нельзя. Что могут делать наши левые оппоненты? Да все, что угодно. Все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому... Потому, что, потому что Трамп для них – это страшная угроза. Это уже перешло в плоскость личных отношений таких. Они понимают, что Трамп – это их враг, а врага надо уничтожить. Да, ну, к сожалению, он остается, несмотря на то, что, конечно, ситуация между ним и его однопартийцами изменилась за три года, но все равно для истеблишмента он все равно той же Белой вороны остается, это, увы, надо признать. Да. И будь реальная такая возможность его заменить, то, конечно, без сомнения это бы было сделано. Ну, хорошо, пожалуй, мы смогли какое-то свое отношение высказать происходящим сегодня событиям. Спасибо, что вы уделили нам время, что были с нами. Спасибо за этот разговор, и я надеюсь на наши новые встречи. Будьте здоровы, и будем надеяться, что даже в Массачусетсе проглянет солнце. Да, вот еще хотел вам сказать, я слушал ваше объявление, рекламу в перерыве, да? да. Там очень, очень громкое музыкальное сопровождение. Оно заглушает. О, да. все. Ну, вот это нашим Спасибо, друзьям учтем. на радио будет. Учтем. <смех> Спасибо большое. Спасибо.